15 лет назад весь мир начал заниматься микрофлорой. Понимаете, вот у нас так много микробов, и они так много для нас делают. Флакончик взяли, в рот набрали, прополоскали и проглотили. Иногда именно во время химиотерапии начинается диарея. Приходится приостанавливать лечение. Да. А биовестин позволяет не останавливать это лечение. Угу. Это же соблюдение тайминга лечения. Значит, эффективность основной терапии она будет существенно выше. Результат лечения, естественно, будет да. тоже выше. кишечником мы с окружающим миром общаемся больше, чем кожей. О планах на жизнь. моих планах на жизнь? Конечно, ваше. Мне кажется, чем дольше я живу, тем больше у меня планов в этой жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». в нашей студии приехала из Новосибирска доктор биологических наук Калмыкова Анна Ивановна. Здравствуйте, Анна Ивановна. Добрый день. Очень рада, что вы к нам добрались. У нас такая история произошла в нашем чате «Доброе место». Стал известен ваш продукт «Биовестин». Многие девочки его принимали во время химии и получили хорошие отзывы. Есть те, которые ничего не знали, но тоже захотели попробовать. И фактически это был ажиотаж просто. Сейчас его, наверное, применяют все, ну, многие, по крайней мере, в нашем чате. Что же это за волшебный такой продукт биовестин? Ну, Ольга, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что пригласили. Спасибо большое, спасибо за теплый прием. Что же такое биовестин? Очень сложно сказать одним словом, что такое биовестин. Но ну, в рамках вот, понимания это пробиотик. Uh -huh. Ну, то есть пробиотик, который, если перевести про био, это называется за жизнь. Да? Так вот. Продукт такой, я даже не называю его препаратом, потому что это действительно продукт. Это добавка к пище, к ежедневной пищи, которая должна быть, это жидкий, жидкий пробиотик, который содержит в своем составе микроорганизмы бифедобактерии. И продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов. Но вот как бы состав тоже ни о чем не говорит. Но ну, есть там микробы, есть их продукты. А что дальше-то? Да. А дальше я хочу привести вам небольшой пример из нашей ранней-ранней жизни, когда только биовестин появился. и Мы когда-то стояли на медицинском форуме, это была такая ярмарка сибирская медицинская, ко мне подошел священник. Такой ортодоксальный священник, uh -huh. один из там, я не знаю, основателей монастыря, которых, uh -huh. небольшого такого uh -huh. монастыря, которых у нас много на Алтае, он подошел с претензиями о том, что вот Бог дает человеку болезнь для того, чтобы он что-то осознал, а вы начинаете его лечить. Uh -huh. а вот тогда ему сказала о том, что на самом деле биовестин, он реально возвращает человека в свое первозданное состояние. Вот как. То есть биовестин – это тот продукт, который позволяет нам оставаться теми, которыми мы должны были быть, невзирая на всю урбанизацию, которая вокруг нас. То есть он возвращает э, к, нашим, вот, вот, к тому состоянию, да. когда новорожденный ребеночек рождается, у него своя микрофлора. Когда и... рождается ребеночек от здоровой мамы. Угу. Он формирует свою микрофлору, а микрофлора помогает формироваться иммунитету, и дальше ребеночек уже растет здоровым. Угу. Вот это то, что есть биовестин на сегодняшний момент. Так. Вот. Я его определяю для себя именно таким образом. То есть вокруг нас куча всяких отрицательных вещей. Ну да. Ну, Кто-то живет в крупном городе. Это еще добавок, там, вредное окружение, вредная mm -hmm. окружающая среда изменилась. И даже в деревне люди, которые живут, там тоже меняется много, много вокруг. То есть биовестин, он для всех, в принципе. Биовестин, он для всех. Так как микрофлора есть у всех, и, соответственно, да. проблемы с микрофлорой могут быть у каждого, поэтому да. он для всех. Но наша программа, она, в общем-то, посвящена онкологическим да. заболеваниям, онкопациентам, врачам. Как влияет биовестин вот на онкопациентов, на, если они принимают, что с ними происходит? И в каких а, случаях? Вот, а, опять небольшое такое лирическое отступление. На самом деле биовестин был разработан первоначально именно вот для коррекции там, микрофлоры. Mm -hmm. да? При нарушении микрофлоры, когда люди пили антибиотики, нарушается микрофлора. И у ребенка атопический дерматит. Вообще он вот был разработан, в принципе, его разрабатывала когда-то, конечно, в компании. Конечно, uh -huh. в коллективе мы разрабатывали. Но у меня была очень тяжелая проблема. Я много работала с антибиотиками. Когда родился мой старший сын, был жуткий атопический дерматит. Uh -huh. Тогда был разработан биовестин. То есть он решает эту проблему? Вот у нас вот эту проблему решил, да, и на сегодняшний момент он эту проблему решает. Uh -huh. Мой сын на сегодняшний момент уже давно сам врач, uh -huh. а, регулярно использует биовестин в качестве профилактики. Uh -huh. И мы не задумывались о том, чтобы э, данный продукт рекомендовать пациентам с онкологией. В голову даже не приходило. В, в голову, может быть, и приходило. Я подругу свою, uh -huh. которая была тяжелой онкологией, я лечила, ну, давала uh -huh. биовестин в обязательном порядке. На все время ее лечения. Но вот в массы мы боялись, потому что у онкологов возникало опасение. Живой микроб как? Угу. Тут химиотерапия, тут резкое снижение иммунитета. Нельзя давать живые микроорганизмы. Поэтому некое опасение было. Угу. И мы серьезно занялись уже разработкой после того, как к нам начались звонки от пациентов. Я пью биовестин в какой дозировке? Скажите, как долго, как часто его нужно uh -huh. принимать. Вот тогда мы провели очень большую работу, первая по безопасности, uh -huh. использование живых микроорганизмов. Провели работу. Посмотрели всю литературу Японии, где бифидобактерии широко используются. Провели доклинические исследования. То есть это когда еще на животных мы специально моделировали mm -hmm. у них рак, проводили исследования по безопасности, увидели механизмы действия. И что это интересно за механизмы? Механизмы действия – это восстановление и предупреждение распада кишечника. Именно вот кишечных ворсинок. Угу. То есть у нас есть методические рекомендации, о которых мы дальше поговорим, и там прямо угу. на картинках видно. Очень То есть получается биовестин влияет на ворсинки, которые у нас в кишечнике? Да, да он, он не дает им разрушиться под влиянием химиопрепаратов. химиопрепаратов. Да. То есть основная проблема, которую решает биовестин для онкопациентов, это нормальная работа кишечника? Это профилактика осложнений со стороны кишечника. Угу. Я не хочу, чтобы кто-то даже хотя бы близко подумал о том, что биовестин решает проблему онкологии. У -у -у. Ну, да, и... Лечить онкологию – задача врача. Да. В данной ситуации биовестин помогает избежать а, большинство ну, вот, осложнений, которые связаны с работой кишечника или с инфекциями. Основой биовестины являются бифидобактерии, правильно? Да. А откуда они взялись вообще? Ну, данный штамм бифидобактерий был выделен из кишечника здоровой новорожденной девочки, девочки. лет 40 назад. Эта девочка давно уже выросла, здоровая, она прекрасно, она вышла замуж, уехала с мужем жить в Канаду на сегодняшний момент. Но вот с тех пор, как выделили, увидели, что это очень хороший штамм микроба, mm -hmm. очень хороший вид микроба, штамм микроба. Вот с тех пор его регулярно культивируют, регулярно проверяют, чтобы он не изменил свои свойства. Uh -huh. И поддерживают постоянно и культивируют вот в искусственных условиях. условиях он хранится в Новосибирске. Вот он одна... хранится в институте. Ну, у нас есть коллекция микроорганизмов uh -huh. в Москве. Вот в этой коллекции микроорганизмов он постоянно хранится. Мы uh -huh. регулярно его закупаем. Мы его mm -hmm. просматриваем, культивируем. Mm -hmm. И еще нужно сказать, что мы определили полностью геном нашего микроба. То есть генетические исследования нашего микроба провели на случай, если где-то там у него, где-нибудь там остались так называемые вектора патогенности. Mm -hmm. Вектор патогенности – это возможность вызвать заболевание у человека. Угу. Никаких векторов у нас нет. Он не может вызвать никаких заболеваний. Прекрасно. То есть вот безопасность у нас мы все проверяем. А девочка это принимает биовестин? Я даже сейчас не знаю, принимает она биовестин или нет. Но когда жила в Москве, то да, она принимала биовестин. То есть она о нем знала и... Да, это ее мама выделила этот штамп в свое время. Она работала в Институте молочной промышленности. Работает, поэтому... вот. Марина он называется МС-42 Марина Сундукова. 42-й вариант рабочий. Поэтому это вот все, все было разработано у нас в стране и помогает он опять же нам в стране. Его знают и в Америке знают, и в Германии знают, то есть вывозят из России. В Болгарии на сегодняшний момент. Главный онколог Болгарии и онкологи Болгарии очень хорошо знают биовестин угу. и рекомендуют своим пациентам достаточно давно. Вот мы с ними работаем, наверное, уже лет 5. То есть Болгария рекомендует, Вот именно онкологи Болгарии рекомендуют биовестин. Еще одна гордость России. Да. А что еще может дать биовестин онкопациенту? Ну, уже сказали, это профилактика осложнений. А если есть профилактика осложнений, если осложнений не возникают? Ну, осложнение мы считаем э, диарея или запор, правильно? Диарея, mm -hmm. запор, стоматиты. Стоматиты. Да. стоматиты. Стоматиты внутри. Стоматиты а. – это рот. Да. Это когда начинается боль, это когда да. возникают язвочки, да. а. Нельзя принимать пищу, очень больно, по крайней мере, принимать mm -hmm. пищу. Это тоже нужно вылечить. То есть биовестин может справиться и да, с, этим, да, с этой проблемой? Да, конечно. Но его да. просто надо применять или во рту Я надо? Я говорю о том, что как биовестин нужно принимать пациентам с онкологией. Флакончик взяли, в рот набрали, прополоскали и проглотили. Ага. То есть для того, чтобы во рту тоже предупредить развитие стоматитов, мы прополоскали во рту и проглотили его. Вот. вести это один вот оптимальный вариант а, смотрите почему это важно чтобы не было осложнений это не только качество жизни угу. это же соблюдение тайминга лечения то есть что значит тайминг лечения это время которое отведено на проведение процедуры и на реабилитацию пациента то есть химиотерапия она иногда циклическая да, да? Да. так вот в, иногда именно во время химиотерапии начинается диарея, приходится приостанавливать лечение. Да. А бивестин позволяет не останавливать это лечение, а соблюдается тайминг, значит эффективность главное, основной терапии она будет существенно выше. Результат лечения, естественно, будет да. тоже выше. Результат То есть это такое тоже выше. вспомогательное средство. Да, для того чтобы эффективность основной терапии была Действительно высокая. Это вот первое. Второе, что отмечают уже пациенты. При приеме биовестина увеличивается физическая активность. То есть усталость, То есть усталость, уходит. усталость уходит. То mm -hmm. есть гораздо больше человек может сделать. Uh -huh. То есть просто вот, ну, апатия, усталость уходит, uh -huh. и улучшается настроение. Uh -huh. И тоже кажется, это невозможно, да? Ну невероятно. Да. Да, да. Но вот как, когда, это 15 лет назад, весь мир начал заниматься микрофлорой. Uh -huh. То есть до этого времени Россия начала заниматься впервые пробиотики. В 1961 году были изобретены, uh -huh. дали, даже произведены, были бифидом бактерины и лактобактерин. Это вот uh -huh. э -э Блохина впервые занималась этим. Э -э и тогда этим занимались только русские врачи, которые ничего не понимали. Ну, так как бы вот наши выходцы mm -hmm. из России, врачи, mm -hmm. приезжая на Запад, говорили, что вы ничего не понимаете. Микрофлора не важна, а важны только инфекционные микроорганизмы, mm -hmm. которые вызывают инфекции. И вдруг 15 лет назад весь мир начал заниматься микрофлорой. И что увидели, что да, действительно заниматься микрофлорой крайне важно, потому что микрофлора в том числе влияет и на работу головного мозга. И на настроение человека. Как это можно объяснить, вот, с точки зрения науки, что это С точки зрения науки, да. Понимаете, вот у нас так много микробов, и они так много для нас делают. Они вырабатывают те биогенные амины в кишечнике или ага. предшественники тех молекул, которые потом могут поступить в головной мозг и определить все наше настроение. Вместо шоколадки. Да, ну, вместо, шоколадки. вместо шоколадки. Не, не фарш, что а шоколадка поможет, потому что эти же бактерии, они же могут съесть шоколадку, разложить с всяких разных не очень вкусных продуктов. А, кстати, да. Ну вот что такое банальный дезабактериоз, если вот мы говорим просто с вами вот, ну, угу. определить. Кажется, ну микробы, ну одних меньше, одних больше, там плюс-минус миллион. Угу. Угу. Я обычно говорю, вот представьте себе летний день, жаркий летний день. Угу. Вы сварили вечером суп, uh -huh. он горячий, оставили на плите, утром заработались, убежали на работу, суп остался на столе. Uh -huh. Вы приходите домой. Что вы видите крышку, когда открываете? Пену. Пену и невкусный запах. Да. Микробы поработали. Вы их туда дополнительно не бросали, mm -hmm. они у вас летают на кухне, эти микробы есть у вас в кишечнике. И если их много, если дисбактериоз, если нет нормальных микробов, а почему нет? Ну, вы либо пропили антибиотики перед этим, угу. где-то там месяца два-три назад. И убили нормально. Убили нормальную микрофлору. Остались вот эти микробы, которые всегда выживают. А, патогены, болезнетворные микробы, они более живучие. Угу. Вы съели вкусный суп, а внутри переработались этот суп переработался с образованием вот этой пены. Вот эти вот микробы, которые да. тоже его употребляют, да, и да, это продукт да. жизнедеятельности не очень благоприятных для нас да. микробов. А биовестина это как раз благоприятные а микробы. Это хорошие микробы, которые убирают из кишечника вот эти болезнетворные микробы. При приеме биовестина сначала вытесняется болезнетворная uh -huh. флора, uh -huh. а потом уже восстанавливается. Сама слизистая кишечника. Ну вот понятно теперь, как на настроение может повлиять микроб, да? да? А как микроб может повлиять на иммунитет? Вот тоже как-то не, не, не очень понятно. Наверное, очень мало кто знает, что органы иммуногенеза у нас очень много. Вот этих вот иммунных клеток вырабатывается именно в кишечнике. То есть наш иммунитет формируется там, в кишечнике. То есть, вот самое главное да. место развития иммунитета, да? Ну, это самое главное место человека, потому что зародыш он формируется из кишечной трубки. То есть, сначала образуется кишечная трубка, потом все остальное. Вот То вот. есть, это начало-начал. И mm -hmm. кишечником мы с окружающим миром общаемся больше, чем кожей. Потому что кишечник уже такой весь извитой, mm -hmm. и его площадь больше, чем наша площадь кожи. А я раньше думала, что самый большой орган это кожа у нас. Нет, самый большой это... орган – площадь. Самая большая – это в кишечнике. Кишечник. И микробов там живет 3 килограмма у взрослого человека. Видите, вот 3 килограмма – это больше, чем любой другой орган человеческого организма. Ну да. И вот они осуществляют свою деятельность. И поскольку на слизистой оболочке кишечника есть органы иммуногенеза, Органы, которые синтезируют иммунитет, ну, влияют на иммунитет, поддерживают иммунитет. Uh -huh. При дисбактериозе э, вот, э, слизистая кишечника страдает. Uh -huh. Я не очень люблю термин «дырявый кишечник», ну, как бы... но проницаемость кишечника изменяется. Больше поступает... Токсинов из кишечника, если есть проблемы дисбиоза Токсинов в кровь поступает? Конечно угу. Ну вот этот вот прокисший суп в кишечнике, который образуется, это же токсины Токсины, да Они же идут в кровь, они идут в печень дальше угу. И соответственно, вот когда э, идет нарушение микрофлоры кишечника Тогда и нарушаются вот эти вот клетки, которые формируют иммунитет угу. Если мы принимаем биовестин он нормализует и микрофлору, он нормализует и э, слизистую оболочку кишечника, и увеличивается количество полезных там угу. клеток, которые хорошие клетки. Угу. То есть вот, э, в кишечнике все эти ворсинки, они же тоже чем-то питаются, но они не могут питаться там, супом и так далее. Да. Для них в основном питание – это кислоты, летучие жирные кислоты, угу. которые вырабатывает нормальная микрофлора которые вырабатывают биовестин. Угу. Поэтому, используя биовестин, мы восстанавливаем клетки кишечника, и восстанавливается иммунитет. Все очень просто. Если мы содержим наш кишечник в норме, если там хорошие микробы, то восстанавливается иммунитет. Или поддерживается иммунитет. Теперь ну. ясно и понятно, то есть как Биовестин связан с нашим иммунитетом, иммунитетом в первую да. очередь через кишечник, да, нормализует состояние. Да, через Угу. Но если мы хотим поддержать, опять же, местный иммунитет ротовой полости, угу. то мы это тоже делаем. Угу. То есть полощем вывести нам рот угу. и глотаем его. Ну вот для меня это, например, сегодня открытие. То, что надо сначала прополоскать да. рот и а потом проглотить. И, естественно, я еще получу дополнительный инструмент, потому что вот в мо при моем лечении сейчас такая проблема тоже возникает. Угу. Спасибо вам огромное, прям даже уже за это... А, а в какой момент э, наступает эффект от биовестина, как он действует вот, по, по срокам, по времени, когда ага. можно увидеть эффект? Смотрите, э, здесь тоже достаточно сложно сказать, это же не обезболивающий препарат. Приняли да. таблетку, боль прошла. Да. Если э, уже есть проблема, например, диареи, угу. то эффект мы можем увидеть максимум через день. Вот как. Хорошо. Если уже есть, через день, но ну, максимум два. Да? Но нужно понимать, что опять же, чем вызвана диарея, то mm -hmm. здесь мы после, наверное, поговорим о дозировке в зависимости от этого. Там один флакон или два флакона mm -hmm. мы используем. Если запор, то вполне возможно, что биовестина потребуется где-нибудь 3-5 дней. Mm -hmm. И мы будем видеть уже эффект в дальнейшем. Mm -hmm. А если человек относительно здоров, mm -hmm. то ну, у него как бы никаких проблем нет. То эффект он увидит намного позже. А угу. в чем будет заключаться эффект для здорового человека? А, ну, относительно здорового человека, да, ну вот уже время пришло, как бы все гриппуют, у всех сопли текут, а он здоров. А он здоров, да? да. Вот, действует иммунитет. Да. Или же, если ребенок, например, пошел в детский садик, ходит, ходит, ходит, ходит, и если он заболел, а дети в детском садике должны болеть, угу. они должны формировать иммунитет. Да. Но он заболел, и через три дня он опять здоров. То есть у него нет осложнений. Угу. Вот это Конечно. эффект. А при стоматите, если? При стоматитах, но 2-3 дня стоматиты угу. проходят. Мне очень сложно сказать, потому что вот те пациенты, которые были с онкологическими заболеваниями, если они были на биовестине, стоматитов практически не возникало. Но если вот говорить о маленьких детях, там, новорожденных, угу. детей первого года жизни, у которых стоматит достаточно часто, да. но это один-два дня на биовестине, и все, и стоматита нет. Прекрасно. То есть это тоже нормализация местного иммунитета, активизация секреторного иммуноглобулина, есть такое, вот, ага. такое вещество у нас на слизистой оболочке, которое позволяет справляться с инфекцией, в том числе даже вот с грибковой инфекцией. Анна Ивановна, все больше и больше начинаю любить биовестин. То есть для меня новые горизонты использования открываются сейчас, как приятно. А когда лучше всего принимать биовестин? Вот я его, например, утром принимаю. А есть ли какие-то рекомендации? И в каких дозировках самое главное? А, да, это... По рекомендациям. Я все-таки предпочитаю принимать биовестин до еды. Угу. Это живые микроорганизмы. Нужно угу. обязательно понимать, что это живые микроорганизмы. Они ничем не высушены. Они живые, не там требовательны к... В к условиям хранения, к окружающей среде. И, конечно, лучше всего принять их до еды, чтобы они успели там, пробежать 12-перстную кишку, натощак. пока не очень кисло в желудке натощат. Ну, хотя бы минут за 15 до еды. Uh -huh. Но это не обязательно, у людей, у которых высокая кислотность, на биовестин там может быть реакция какая-то, или там заболевание панкреатита, панкреатит у них идет. Тогда можно просто ну, после еды использовать биовестин. Uh -huh. вот. В течение дня это как вам удобно. Единственное требование – это все-таки разносим с антибиотиками или с химиотерапией хотя бы на два часа. Чтобы угу. не сразу вот взяли антибиотик запили биовестином. Так не нужно делать. Угу. А хотя в дозировках каких? В дозировках. Стандартная дозировка – это человеку здоровому. Один флакончик в день. Угу. Если, если человек находится на химиотерапии, здесь индивидуальный подбор. От одного до пяти флаконов в день можно использовать. Вы знаете, мне так нравится вкус биовестина. Я, я бы, наверное, если я пять буду флаконов Пожалуйста. выпивать, ничего страшного да, абсолютно в этом нет. Ничего страшного, да. Потому что мне хочется, выпив второй флакон, мне хочется еще и третий. И принципе... Совершенно ничего страшного нет. Это не лекарственный препарат, у которого есть определенная дозировка. Угу. Это дополнение к диете. Угу. Это добавка к диете, которая... Ну, никто же не говорит о том, что диета не лечит. Да? Но у меня не будет вместо трех три с половиной этих не бактерий. <свят> <свят> в кишечнике строго ограничено количество рецепторов, на которые эти микроорганизмы способны прикрепиться. Ага. Все остальное будет жить в просвете кишечника и спокойненько уходить. Вот как интересно. То есть вот эти живые бактерии наши из биовестина занимают места... Да. В кишечник выталкивают болезнетворных да. микробов и занимают а у, их них и стал... у них есть силы вытолкнуть этих болезнетворных? У них есть продукты обмена жизнедеятельности mm -hmm. с помощью, ну, так называемой продукты метаболизма, с помощью mm -hmm. которых они могут удалить патогенную или болезнетворную. То есть флору. увидел бактерию, ну как ишь отсюда, сейчас да? здесь я. Не они так это выработали для нее специально препарат какой-нибудь там вещество, и она убежала. Да, ой, ой, сдаюсь, сдаюсь, да. Да. все хорошо. Хорошо, это, я, это еще больше понимания возникает. Это так прям приятно, когда ты начинаешь понимать, как действует продукт. Для любого пациента важно, как действует продукт, который он потребляет. И вот сейчас становится понятно, вытесняются плохие бактерии, и начинается работа. Да, начинается нормальная работа кишечника, такая, да. какая должна была быть. Угу. Очень хотелось сказать, почему... Это так актуально сегодня. Почему сегодня пробиотики стали так актуальны? Вот если мы с вами вспомним, как наши предки хранили продукты питания. Как? Как, как? в горшочках, наверное, каких-то в погребах? Ну, вот в Сибири ледники были, в Центральной угу. России летом все растаивало. Ну, да. Сквашивали, сушили и солили. да. А сегодня у нас есть сквашенные продукты питания? Ну, очень мало есть только на рынке, где-то там. Да, у нас очень мало сквашенных продуктов питания. Что такое сквашивание? Консервирование есть, но это не сквашивание Консервирование это консервант. Да. Вот опять же, когда мы говорим о консервантах, то есть у нас изменились продукты питания. У нас в основном появились консерванты. А организм-то тот же самый, да. а продукт Ну есть... что такое консервант? Для чего он нужен в продукте? Чтобы там не развивались микробы. Микроб. Он убивает микробы. Да. Но только ежедневно, потребляя громадное количество продуктов с мы консервантом. Мы своих микробов тоже мы убиваем. своих микробов убиваем. Все правильно, вы ответили на этот вопрос. Mm -hmm. Поэтому нам регулярно нужно поступление на сегодняшний момент вот измени микробов. Может быть, лет через сто мы наконец-то опять придем к мысли, что нам консерванты не нужны, нам нужно опять продукты, вот как наши бабушки, дедушки, там, квасить. Тогда Консерванты и не нужно, мы употребляем не только вот в этих баночках, но и с фруктами и овощами, которые мы покупаем в развес. И даже нам кажется, что на рынке мы покупаем. Вы знаете, у меня тут недавно я купила у бабушки с. Ее огорода огурцы и помидоры. Они на третий день потеряли свой э, внешний да. товарный вид. На третий это день. Это нормально. И это нормально. А когда покупаешь огурчики с полки, они у тебя лежат месяц в холодильнике и как живые, в общем-то. Ну возникает вопрос. Ну, возникает. Нет, просто э, мало кто задумывается об этом. Если колбаса хранится месяц, а раньше она хранилась 72 часа. Ну, что в да. То же самое и с молоком, то, да, же, самое то же самое и с молочными кислыми продуктами. Да. Поэтому наших микробов нужно беречь и регулярно восстанавливать. Но только с помощью. И вот. это же касается вот, ну, мы говорим сейчас обо всем населении mm -hmm. реально, но в моем понимании это будет еще и профилактика очень многих заболеваний, скорее всего, в том числе онкологических заболеваний. Потому что токсинов будет гораздо меньше, меньше поступать, если мы будем что, регулярно да. заботиться о своих микробах. Да. Их будет меньше выделяться в организме, этих токсинов, да? да. Благодаря тем Конечно. неблагоприятным, опять же, микробам. Да. Мне очень приятно, что я принимаю этот продукт, и у меня есть такое вот спокойствие М -м -м, относительно спасибо. многих вещей. Вам спасибо, mm -hmm. это же... Вот на рынке очень много пробиотиков, и врачи выписывают, есть в капсулах, есть, э, которые надо растворять, есть... Э, ну, вот чем ваш пробиотик уникален, чем он отличается от того, что есть на рынке? Ну, прежде всего, формой выпуска. Mm -hmm. Мы наши микробы не сушим. Вы единственные, Наши микробы, не Нет, сушит. мы не единственные. У нас есть последователи. Есть еще несколько пробиотиков. Наверное, в каждом, ну, не в каждом городе, скорее в Москве и Санкт-Петербурге. Можно еще найти дополнительно. В же есть тоже, я знаю. Да, ну, в Воронеже биовестинов очень много. Угу. Воронежские врачи очень много работают с биовестинами. Угу. Причем самостоятельно нашли в аптеках и самостоятельно начали исследовать эти продукты. Угу. Что это означает? Первое, что означает, микробы живые. То есть этот микроб, вот каждый микробиолог знает, что если мы берем высушенный микроорганизм, угу. э, и начинает с ним работать микробиолог, угу. то свои свойства, этот высушенный микроб, свои вот базовые свойства, он начнет проявлять только через 2-3 пересева, это через трое суток. То есть выпил капсулу и ну, получается Не что? Знаю. Сходил в туалет, если запора нет. Не, ну, микробы там остались, но через трое суток что там останется? Это вопрос. Для меня это вопрос. Я mm -hmm. не понимаю этого. Mm -hmm. а, то есть вот именно этим. И плюс продукты метаболизма. Угу. То есть есть такой, на сегодняшний момент, вы можете там почитать, есть метабиотики. Начали разрабатывать метабиотики даже. То, есть, То есть это, ну, вот есть даже такой продукт, я не знаю, можно говорить или нет. Где нет живых микробов, есть только продукты метаболизма. То есть микроб переработал что-то, это собрали, и... Да, его... да. У что нас вместе. А что он даёт? Что он даёт? Продукты метаболизма. Продукты метаболизма, они как раз влияют на состояние кишечной, ворсинок. Ага. Нет, это тоже хорошая вещь. Это mm -hmm. тоже очень хорошая вещь. Я, например, когда ко мне там обращаются с вопросами по профилактике там дисбиоза, ну, дополнительными продуктами питания, я всегда спрашиваю, квашеная капуста у вас на столе есть? Это вот продукты сок квашеной капусты, это продукты метаболизма. Метаболизма. Конечно, mm -hmm. это же микробное брожение квашеная mm -hmm. капусты, только без уксуса, пожалуйста, да? Mm -hmm. Это тоже вот, продукты метаболизма. И, собственно говоря, этим биовестина отличается. Есть и живые микробы, угу. и продукты метаболизма. Угу, угу. То есть его можно... Во-первых, микробы, мы их проглотили, они не погибают полностью в желудке, естественно. Они уходят в тонкую кишку, в толстую угу. кишку. Они работают. Uh -huh. То есть и плюс продукты метаболизма их работают. И они живые, они пришли в кишечник, нашли себе местечко и uh -huh. сразу же начинают делиться, размножаться, увеличивать свое потомство. Uh -huh. Это первое. И второе, это, конечно, ну, так называемый штамм микроба тоже очень важно, это что такое Это крайне важно. Что такое штамм – это разновидность микроба. Uh -huh. Но чтобы было понятно, я вот приведу так вот на, ну, на собаках. Давайте. Uh -huh. Вот есть терьеры, да? Uh -huh. Их много, терьеров. Uh -huh. И у каждого из них есть свои свойства. Uh -huh. Вот есть бультерьер uh – -huh. это там бойцовая собака, которая может загрызть uh -huh. там и человека, и всего. И есть тор той терьер. Да, который, ну, Максимум, что может это полаять да, И на uh -huh. больше ничего uh -huh. Там В сумочке где-нибудь живет uh -huh. Вот так и микробы Даже бифидобактерии uh -huh. Среди них есть тойтерьеры Которые в состоянии, попадая в кишечник Выселить оттуда, выгнать оттуда Все uh -huh. болезнетворные микробы Заселиться uh -huh. и помогать человеку А есть те, которые придут в Могут кишечник Могут пальчиком погрозить и все Могут погрозить пальчиком И очень долго размножаются Не успевая за ага. счет чего? То есть у них просто разные свойства. Менее агрессивные да, получаются. Но они как бы вот меньше борются. Они угу. действительно вот, погрозили пальчиком, но надо больше послушались их или не послушались, это уже другой вопрос. Угу. Так вот в биовестине так удачно складываются есть продукты метаболизма, есть тот штамм, который действительно очень активен. Угу. Вот, за счет этого биовестин на, на сегодняшний момент действительно ну, очень хороший пробиотик. Маленькие воины такие. Ну, скорее, да. Угу. Которые, с одной стороны, воины. Для одних воины, а для других это защитники. очень хорошие защитники. Да. То есть для клеток организма человека это очень Вот, биогестина это защитник, получается. Угу. Хочется ну, поговорить о доказательной базе по биовестину. Mm -hmm. Вот для меня это уже все очевидно, я его пью. А те, которые ни разу не, при, не применяли, конечно бы, им было интересно узнать, были ли клинические исследования, что в этом плане есть. Ну, сказать о том, что... Ну, я уже сказала о том, что биовестин – это продукт питания. Mm -hmm. И говорить о том, что какие-то есть... Должны для него быть клинические исследования, наверное, неправильно. Но у нас все есть. Поскольку наша фирма, ну, там в основном научные сотрудники, uh -huh. все научные сотрудники, это Новосибирский Академгородок. Uh -huh. а сейчас мы вот, э, входим в технопарки, биотехнопарк, резиденты там, технопарков всех Академгородковских наших. То у нас э, мы начали с того, что начали изучать эффективность. И вот эта книга, которая стоит, uh -huh. это монография ведущих наших специалистов, которая как раз более-менее рассказывает о механизмах действия пробиотиков. И в ней собраны клиническая эффективность, клинические доказ... доказательства клинической эффективности биовестинов, биовестинов при самых разных патологиях. Uh -huh. У нас есть громадное количество методических рекомендаций. То есть, вернее, не у нас, а по поводу биовестин. Это выпускают медицинские институты по стране. Mm -hmm. Иногда мы об этом узнаем только из интернета. Вот я находила в интернете диссертацию по эффективности биовестина при лечении туберкулеза. Вот Или на сегодняшний момент, вот здесь есть методические рекомендации у нас, но ну, прежде всего, более уж мы говорим mm -hmm. об онкологии, все-таки mm -hmm. нужно понимать, что использование биовестинов для профилактики энтероколита, как uh -huh. раз вот на фоне противоопухолевой терапии. Для этого есть обоснование, это методические рекомендации кафедры онкологии Новосибирского э, медицинского университета uh -huh. нашего. Uh -huh. э, есть методические рекомендации э, от лорингологов, то есть лор-врачей, uh -huh. которые используют биовестин. Ну, вот у них эта методическая рекомендация тоже кафедра выпустила для м, использования при хронических очагах инфекции глотки, и, соответственно, той патологии хронической, которая сопряжена, ну, с танзелитами, так скажем. Кстати, тоже еще и биористина. получается, что и благоприятное воздействие на горло идет, Конечно. да, на связки, наверное, Конечно. тоже. Прополаскивая рот, проглатываем, мы же нормализуем и микрофлору ротоглотки, соответственно. Да, она тоже есть. Да, восстанавливаем местный иммунитет. А с желудком как быть? Вот гастриты, там, вот, вот это вот... Есть исследования в Красноярске с гастродоудиниты, и там были, правда, единственные детки. Угу. Смотрели на детках, давали им биовестины. и эффективность существенно выше, чем при стандартной терапии. Очень а, хорошо. То есть, вот если есть болезнь, то биовестин используется, опять же, как сопроводительная диета-терапия. И за счет того, что нормализуется микрофлора, за счет того, что э, позитивно влияет на иммунитет, существенно быстрее восстанавливается человек, и время ремиссии удлиняется. Ой, Даже при, вот сейчас, э, опять же, Воронеж, говорили о Воронеже, совершенно случайно заговорили, там есть урологи, которые много работают с биовестинами при mm -hmm. самых разных заболеваниях, в том числе... Для, казалось бы, вот совершенно необычных, ну вот даже с моей точки зрения, лечения циститов и простатитов. Угу. Стандартная терапия вместе с биовестинами позволяет существенно быстрее эти заболевания вылечить и увеличить безрецидивный период. И, Ольга, простите, вот перебью очень хочу сказать по поводу, опять же, онкологических пациентов. Угу. То есть э, наши рекомендации не заканчивать биовестин только во время химиотерапии. Угу. Э, всем, наверное, понятно, известно, что после любой химиотерапии нарушается работа иммунитета. Конечно. И вот этот восстановительный период, период реабилитации, он очень важен. С биовестином его пройти намного проще, намного быстрее. То есть уже после того, как прошла химиотерапия, уже вроде бы все хорошо, замечательно. Биовестин продолжаем принимать, может быть, в меньшей дозировке. Анна Если Иванна. вы там три флакона пили, один флакон, угу. но длительно. Анна Ивановна, но а, ведь его можно же не прекращать принимать. Это же никак можно. не... Это же, в общем-то, да. можно и просто сделать его, как чашку кофе кто-то без нее жить не может. То же самое вместо чашки кофе только биовестин. Ну, можно. Ну, наверное, будет параллельно. Да? Сначала биовестин, потом чашку кофе или чай. Потому что привычки-то у нас достаточно такие. Ну, вы знаете, если бы у меня был выбор, то я бы сделала его в пользу биовестина. Мне, правда, очень понравился вкус. Ну и э, я свято верю в то, что мой, моя пищеварительная система надежных, я ну, не да. знаю, у микробов есть руки, но ну, что-то у надежных в подзащитных есть речь, они общаются друг с другом, общаются, они общаются друг с другом каким образом биохимическими. Они биохимически друг с другом общаются. атаку. Наверное, выгоним одного, давайте останемся дружить и так далее. Ну да, договариваются между собой. Они договариваются между собой, иногда против человека, но если есть биовестин, то в основном за человека. Как интересно, такая интересная аналогия. Хорошо. Ну, вот, биовестин, он состоит из нескольких видов. Чем они друг от друга отличаются? Вот у нас здесь биовестин, биовестин, биовестин а, а, и есть еще биовестин, биовестин лакта. лакта. А, биовестин, обычный биовестин, это только бифидобактерии угу. в достаточно высокой концентрации. Угу. Это высокая концентрация. Биовестин а мы сделали концентрацию чуть ниже. Оставили те же самые метаболиты, а концентрацию микробов – делали, ну, на порядок ниже. Uh -huh. На самом деле, это, ну, вот, и биовестин, это БАТ, uh -huh. биовестина это как продукт питания uh -huh. идет. На самом деле, ну, сделано было когда-то, когда вот мы начинали заниматься с uh -huh. онкологическими пациентами, и то же самое, врачи нас перепугали, мы решили, давайте уберем немножко количество микробов. <связывание> На самом деле можно использовать либо тот, либо другой. <связывание> а... Биостен лакта отличается тем, что туда входит состав и бифедобактерии, и лактобактерии. Дополнительно. А лактобактерии это а, что такое? Лактобак... Ну, у нас же много видов бактерий, <связывание> самых разных. <связывание> <связывание> самых разных. <связывание> вот есть бифедобактерии, есть лактобактерии. Но в основном вот лактобактерии. Мы привыкли к тому те микробы, которые сквашивают молоко. Uh -huh. Лактобактерии, хотя uh -huh. это не так. Молочно-кислое брожение это тоже это вот, и, и, и, э, когда сквашивание идет, там тоже молочно-кислые участвуют. Uh -huh. То есть они по всей нашей жизни есть. Uh -huh. Единственное, с лактобактериями мы можем встретиться где угодно. Даже пошли, сорвали яблок, там будут лактобактерии. Uh -huh. Для бифидобактерий э, их вот просто в природе встретить невозможно. Это кишечник млекопитающихся, и все. Угу. То есть кишечник человека. Угу. То есть они вот просто так вот их на листочках не сорвешь. Не сорвешь. А лакто можно? Лакто можно. Угу. Они есть везде. Лактобактерии. А цель вот этого лакто... А, у них больше, более высокая антагонистическая активность. И лакто-бактерия это, такое? это активность борьбы против всеми вредными микробами. Если а, то, то, то есть вот лакто-биовистин, он усилен в том плане, что если хоть да. какая-то непонятная бактерия есть, ну, то есть, вот я не могу сказать точно там в днях, но примерно так вот. Если там вот для того, чтобы побороть какого-нибудь микроба, вредного микроба, биовестину нужно, например, пять дней, то лакта mm -hmm. через два дня борется. Я, может, сейчас какую-то глупость скажу. Ну, вот, допустим, есть кишечная палочка, которая часто встречается, да, там, если особенно любители общественного питания, очень здорово это все происходит, попадание. Вот. биовестин справляется с этим? Справляется. А этим. биовестин, наверное, за одну минуту все нечетажа. Да нет, тоже все сложно. С микробами ведь намного-намного все сложнее. Понимаете, еще зависит от того, сколько этих кишечных палочек съешь. То есть, ну, вот в институтах обычно, когда нам преподают, говорят о том, что вот если вы там выпили стакан воды, в котором содержится, ну, тысяча холерных вибрионов, вот этих вот микробов, uh -huh. которые вызывают холеру, ну, вы не заметили. А вот если в стакане воды будет миллион, тогда вы заболеете. да? Uh -huh. Поэтому здесь все сложно. Uh -huh. Почему мы остановились у онкологических пациентов на бифидобактериях? Бифидобактерии не вызывают заболеваний никогда. Uh -huh. А лактобактерии, ну, есть вероятность, в природе есть случаи заболевания с помощью лактобактерий. То есть они да? могут переобуться в любой момент и сказать, а что-то нам не нравится этот организм. Тут больше". же все сложно, но, да. знаете, вот бережоный убху бережет, да. да? Поэтому биовестино без Без вреда. Абсолютно без вреда. пей, ешь. Да, хочешь. можно пить, есть сколько угодно. А заквашивать можно биобистина? Нет. Нет. Бифидобактерии живут в отсутствии кислорода. Мало того, что в отсутствии кислорода, им нужны и специальные факторы для роста. Вот их очень много у новорожденного ребенка. У ребенка. Да. Почему у него животик не болит? Он на мамином молочке. Угу. Там бифидус-факторы, специальные факторы, которые активизируют рост бифидобактерий. Угу. Поэтому их приходится добавлять в молоко. Uh -huh. Это сложный процесс технологический. Uh -huh. Мы производим мы сначала туда добавляем вот определенные вещества, потом полностью убираем растворенный кислород, делаем атмосферу uh -huh. с CO2 uh -huh. с углекислым газом и только тогда они будут выращиваться. В общем не так просто биовестин поставить насти на дома, Нереально. Невозможно. невозможно. А, хорошо, а вот биовестин очень востребованный продукт среди тех, кто его попробовал, но есть сложности с приобретением. Почему такое происходит? Чем это связано? Ну вот происходит это по одной простой причине. Я уже сказала, что биовестин это живой продукт, угу. И, естественно там условия хранения. Угу. Во-первых, сроки хранения два с половиной месяца, да. срок жизни биовестина. Условия хранения это холодильник. Обязательно холодильник. Условия доставки. А на сегодняшний момент даже не все аптеки а, работают с продуктом, у которого есть короткий срок хранения. Им это ну, не очень удобно. Mm -hmm. Вот. Поэтому, конечно, не везде Биовестин можно купить. Но у нас есть горячая линия в фирме. Угу. Она есть и в интернете, она есть на всех флагах. У нас будет ссылочка линия. на ваш сайт в описании. То есть там можно заказать. И у нас сейчас, к счастью, с доставкой проще. Либо мы связываемся с тем представителем фирмы в ближайшем городе. И уже к вам тогда будет доставляться. Угу. И все. Потому что Именно вопрос? потому, что это живой продукт. Так сложно с его не поставишь в каждую аптеку. Да, mm -hmm. ну, потому что сроки годности сроки и... годности и транспортировка, это все. У нас она отлажена, то есть у нас обязательно есть контейнеры, с термо... термоконтейнеры с хладоагентами, это mm -hmm. все. Но вот в каждой аптеке сложно поставить. Хорошо. Анна Ивановна, а что Вы посоветуете нашим зрителям? Наша аудитория – это онкопациенты в большей степени. Ну, что я могу сказать э, всем? Это не сдаваться, никогда не сдаваться. Это первое и самое главное. Никогда не сдаваться, верить в то, что всегда все будет хорошо, все проходит. Пройдет и та ситуация, которая есть в данный момент, которая есть у каждого. И самое главное – держаться, держаться, пытаться ну, не бросать лечение, ни в коем случае не бросать лечение. Вот, следить за собой. Очень важно следить за своим состоянием. И не замыкаться в своем кругу. Угу. А, общаться с родными, близкими, делиться с ними своими переживаниями, делиться с ними своими волнениями, ходить а, в те организации, которых много сегодня. Онкопациентские. Онкопациентских да. организаций, да. их очень много, где тебе всегда помогут, где ты разрешат твои сомнения, вопросы. Это самое главное. Анна Ивановна, у нас есть еще традиционный вопрос о планах на жизнь моих планах на жизнь? Конечно, ваша. <смех> Мне кажется, чем дольше я живу, тем больше у меня планов в этой жизни. <смех> очень, ну, сейчас я хочу создать новый продукт, который позволит, например, дольше храниться. Потому что востребованность биовестина, она действительно все выше и выше. И вот последние mm -hmm. наши данные о том, что если его давать в садиках биовестина, давать в садиках, то существенно меньше болеет. Ну, наверное, это нужно для населения. Это первое. Второе, у меня достаточно большой опыт, поэтому вот я сейчас пока по совместительству устроилась профессором, я преподаю в институте. Mm -hmm. Ну и еще кучу-куча всего. Куча всяких женских задач, которые на сегодня вдруг вот перед всеми нами открылась возможность и вспомнить о том, что мы женщины, заняться там женскими какими-то вопросами. Поэтому, знаете, вот чем дольше живешь, тем понимаешь, что жизнь жутко интересная вещь. Ты очень много не знаешь, очень много не попробовал. Как здорово! Так приятно. Ну, в свою очередь, я, наверное, тоже хочу про употребление биовестина рассказать немножечко, прям буквально чуть-чуть сегодня. Вот э, вчера я была в дороге целый день, и, естественно, у меня были проблемы с питанием. И где-то там водички газированные, не, не, а, с химией, наверняка, э, орешки, и вот это вот все. А ночью я проснулась вот, ближе к утру от боли в желудке. Две бутылочки биовестина избавили меня вот от, это, от этого дискомфорта. И сейчас я сижу, себя прекрасно чувствую, благодаря, опять же, этим бутылочкам. Ну и вообще у меня были всегда были опасения, когда какие-то препараты я принимала, у меня слабое место – это гастрит хронический, и мое слабое место – это желудок. И вот с помощью биовестина я сейчас… Не испытываю дискомфорта по поводу приема вот препаратов, которые у меня, вот сейчас я на mm -hmm. лечении нахожусь, у меня рецидив, я нахожусь на лечении, пью э, два вида лекарств ну, и укол. И вот эти вот два вида лекарств э, всегда у всех опасения относительно желудка, именно желудка. Mm -hmm. Я справляюсь, уже третий курс. И вот что, что, а желудок меня в этом отношении не беспокоит. И я благодарна очень вам, вашей компании. И многие девочки из нашего чата тоже очень благодарны тому, что вы делаете вот для нас. Сейчас очень да. много биовестинов пьют, вот да. пациенты психологии, да. очень, очень много да. ответов идет. Я не знаю, с чем это связано, но мне буквально человек 20, наверное, уже позвонили и сказали, что на фоне биовестина снижается тошнота. Особенно, если вот э, есть женщина, которая биовестину буквально по глоточку пьют в течение дня. Когда не в моготу сильно тошнит, выпил два глоточка биовестина, легче стало. Выпил, опять легче стало. Возможно, вот в данной ситуации, я просто не могу это пока объяснить с точки зрения науки, mm -hmm. но вот тошнота на биовестине тоже беспокоит э, гораздо меньше, чем без биовестина. Mm -hmm. ну, mm -hmm. ну, у меня то же самое, потому что на третьем курсе я начала чувствовать тошноту, mm -hmm. но вот биовестина, видимо, снимает. У а меня бывают такие снимает. перерывы, так как у него сроки хранения особенные, я не всегда могу там с собой в какую-то какую поездку взять, если куда-то в теплое место. Ну, не переживайте, берете спокойно. В сумки можно перевести, просто потом в холодильник да? не забыть поставить. Да. Дорогие друзья, биовестин очень классная штука и проверена мной и моими подругами. Если не пробовали, попробуйте, не пожалеете. А у нас для вас, Анна Ивановна, есть подарок. У нас был гость в студии Сергей Федоров. Он вообще э, преодолел четвертую стадию рака, когда врачи ему никаких шансов не оставляли. Он написал книгу «Баловень судьбы. Как я пережил рак». И вот э, передаем ее вам от Сергея Федорова Спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо. Что ж... Мы прощаемся с вами, берегите себя, своих близких, думайте о здоровье и не теряйте, как сказала Анна Ивановна, надежды, бодрости, духа, не опускайте руки. Спасибо.